Четвертый фрагмент задачи D11. Мы решаем дифференциальное уравнение относительно... Вот я сейчас сказал, относительно... понял, что относительно φ2. Но здесь я прозевал еще при умножении на r2. Я прозевал, что вот здесь вот слагаемое я прозевал. Давайте красным, чтобы мы видели, что эту мою ошибку нашли. Здесь, где она у меня. У меня здесь вот здесь вот. оно, У меня здесь вот мр 2 Вот это слагаемое я прозевал. И уже потом минус и так далее. MR2. И когда я делил на R1, значит здесь у меня еще получилось, что MR2 на R1. Вот такое уравнение нам предстоит решать. Теперь давайте посмотрим еще раз на то, что же у нас здесь имеется. Это у нас постоянное. Это постоянное, это постоянное. Вот у нас зависимость от времени m. Это постоянное, это постоянное, это постоянное. То есть у нас в принципе вот такая, такое уравнение. c1, φ2, два штриха. Равняется c2m, которая функция от времени. Плюс какое-то c3. Естественно мы его можем решать очень просто. Каким образом? Ну перепишем для начала. Во-первых, c1. Омега, то есть для замены переменной, я напоминаю, что омега это у меня что, фи с точкой. Поэтому дифференциальное уравнение второго порядка поменяем на дифференциальное уравнение первого порядка, плюс c3. И соответственно мы будем решать именно его путем разделения переменных. Но здесь давайте вычислим все эти c1, c2 и c3. То есть c1 у нас равняется... М1 это что? Давайте сразу подставлять данные. М1 у нас было равно 100. 100 умножить на и 1 в квадрате, это 20 корень из 2 в квадрате, то есть 400 умножить на 2, умножить R2 на R1, 40 на 60 в квадрате оставим в сантиметрах, потому что это 40 на 60 в квадрате, но сократим 0 плюс М2 у нас было 150 умножить на И2 это было 30 в квадрате стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп и И1 и И2 у нас были даны в сантиметрах поэтому И1 в квадрате это неправильно это, это 0,2 на корень из 2 в квадрате то есть 0,04 умножить на 2 это 0,04 Соответственно, здесь 30 сантиметров это 0,3. 0,3 в квадрате на 0,0,9. Вот это и 2 плюс. m3 у нас будет равняться 400 умножить на r2 маленькое. Это у нас 20 сантиметров умножить на 0,2 в квадрате. То есть 0,0,4. Вот чему равняется c1. Сейчас бы тоже а то напортачили. Так, x100 умножить на 0,0,4. Это как раз 4. То есть 8 умножить на... Это у нас восьмерка была. Это у нас что было? 4 шестых. Это можно оставить в сантиметрах, поскольку отношения. То есть 2 третьих в квадрате. 4 девятых. Плюс 150 на 9. Это 9 умножить на полтора. Это легче будет нам сделать. Плюс 400 умножить на 4. Плюс 16. То есть это будет равняться. 8 умножить на 4 девятых. Это будет 32 девятых плюс 9 плюс 4,5, с половиной с половиной плюс 16 это равняется ну давайте сразу это будет сколько 32 хотя я бы может и не торопился с девятыми 356 давайте так и запишем 356 плюс 13 и 5 плюс 16 это равняется Это у нас будет сколько? 29,5 плюс 3,56. Это будет 6, 0 1 в уме. Соответственно, здесь 3, 3. 3,3. 3,06. Ну, допустим, хотя можно было бы дроби оставить, ну да ладно. С2 у нас равняется просто, что R2 делить на R1. То есть c2 равняется R2 делить на R1. Это равняется. Сорок шестидесятых. То есть, равняется 2 третьих. И МС. Это минус... Значит, плюс С3 я написал. Значит, С3 это минус МС. С3 это у нас минус МС. Минус м 3 р 2 Правильно я записал? Да. Значит, минус МС это у нас сколько? Минус 2000 минус м3 это у нас 400 умножить на 10 умножить на r2 маленькая на 02 это будет равняться 4000 это у нас будет 2 минус 800 минус 800 минус 800 таким образом у нас получается уравнение Следующее. Каким оно у нас получается? Вот это С1 омега штрих. То есть С1. 33. Кстати, просто 33 омега 1 с точкой равняется. Сколько там? 2 третьих М. Кстати говоря, М-то у нас было. Вполне конкретное. Что-то я не подумал об этом. м было было вполне... 4200 плюс 200Т. Ладно, сейчас добавим. 4200. Плюс 200t. Минус 2800. Ну, давайте это тогда тоже вычислим. 4200 делить на 3. Это будет у нас сколько? 1400. 1400 умножить 33 омега-1 с точкой. Равняется 1400 умножить на 2. 2800. Плюс... 2 третьих ух ты, как у нас все вышло-то. Плюс 2 третьих, интересно, идут прям так хорошо, 400, плюс 400 третьих Т, минус 2800. Там у меня были округления? Даже нет, не было округлений. И здесь не было округлений. Но получается все вот так прям хорошо. То есть, омега-1 с точкой равняется 400 делить на 3 умножить на 33 если это округлить до 100, то есть омега 1 с точкой равняется 4t. Соответственно, если я запишу в таком виде, d омега на dt, d омега, почему 1, кстати говоря, у меня всплыло, это все у меня касалось φ2 же, да, омега 2, да. Все омега 2 должно быть здесь. d омега 2 равняется, что 4t, отсюда... 4t развожу дифференциалы, Вот они от 0 от омега-0. То есть от 0 до омега-2. И здесь от 0 до т 1 И в общем получается: омега-2 равняется чему? 4t квадрат пополам от 0 до т 1 То есть омега-2 равняется 2t1 квадрате или 2 умножить на 1 равняется 2 радиан в секунду теперь а мне надо было не, не, не надо было искать омега 2 мне надо было просто искать да зависимость φ2 от t. Но я сейчас смотрю у нас различия и в другом с авторами учебников ну, различие, ну конечно, сказано громко, но оно есть все-таки. Ну, давайте посмотрим. Сейчас вы тоже увидите, на что я обратил внимание. Вот мы решаем. φ2' равняется... Ну, то есть, омега штрих. То есть, наша омега с одной точкой, здесь φ с двумя точками. Омега с равняется 4 с небольшим плюс 0,5. А у нас получилось вот наше φ2. Оно просто равно 4t. То есть, вот наше уравнение, это то же самое, что в фи с двумя точками 2 равняется 4t, но без всяких прибавлений, как это. 4, ну, у автора 4, 0, 34, Но это. Допустим, мы здесь округляли здорово, 3 на 33. Ну, да? недалеко ушли. А вот эта ошибочка в 0,4, она дает разные все-таки функции немного. Но вот так получается. То есть у авторов так у нас получается вот таким макаром. Ну вот, начиная с этого момента, повторюсь, наше значение получилось. Наше уравнение получилось. Фи-2 с двумя точками. Но оно же равняется омега-2 с одной точкой. Равняется 4-то. А у авторов получилось. Фи-2 с двумя точками равняется. 4.0.34 плюс 0.4.5.9.7 Я думаю, что ошибка вот в этих. То есть у меня получается плюс 0, а здесь плюс 0 половина. И здесь, вот, здесь ошибка в полдесятых, а здесь вообще в 3 сотых с небольшим. То есть эта ошибка могла всплыть на, э на сокращение. То есть на приближенных вычислениях. В остальном все решение правильно. Но нам, естественно, нужно его довести до конца. То есть проинтегрировать. Я здесь сделал один раз. Но давайте этим займемся уже в следующем фрагменте.